Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Как я вам и обещала, я снимаю вторую серию создания лизунов из различного вида клея. И если это видео наберет также 1000 лайков в ближайшее время, то я обязательно сниму еще одну серию по тестированию различных видов клея. Получается из них лизуны или нет. У нас все честно. Мы сейчас вот такие вот прозрачные емкости будем наливать наш клей. Потом будем добавлять вот такую вот пену для бритья. Я ее заказывала на китайском сайте. И еще для загустителя мы будем использовать сегодня тетраборат натрия. Вот такой. Так что давайте-ка сейчас приступим. Возьмем наш первый, самый большой клей и нальем его в емкость. Теперь второй. Ух. И третий. Это у нас строительные клей Я их покупала в строительном магазине Давайте возьмем ложечку Которую мы будем мешать И размешаем для начала Первый клей так. Теперь добавим сюда в первый Пену для бритья и размешаем его вместе. Он такой густой клей. Тяжело мешается. Теперь возьмем второй наш клей. Он более такой жидкий. Размешаем его и добавим нашу пену для бритья. Так, второй размешали, желтый. добавим ему пены и теперь ребята мы будем добавлять наш тетраборат натрия непосредственно к нашим и я надеюсь, что у нас все получится. Будем добавлять понемножку и размешивать. Вот я взяла первый слайм, добавила в него и посмотрим. Получится у нас слайм камень. И у нас получился с первого, с первого клея слаймик, смотрите. Осталось его хорошенечко размять. Так, давайте сейчас приступим ко второму. Давайте во второй наш слаймик добавим. этот траборат натрия. И также размешиваем, как и первый. Надеюсь, у нас все получится. Он не загустевает я его мешаю мешаю он какой был такой и есть пускай он немножко постоит давайте мы попробуем добавить тетрабарат натрия в третий очень тяжело мешается. Так что размешиваем хорошенечко это все посмотрим получится у нас слайм или нет вот и готовы наши слаймики я их переложила уже в контейнеры и хочу сказать что два слайма получились это из вот такого вот клей большого строительного и вот такого и третий получился не очень. Давайте сейчас а, попробуем их потрогать, посмотреть, какие они. Первый слаймик. Вообще очень классный, мне прям понравился. Такой пластичный, тянется хорошо и почти не прилипает к рукам. Такой хорошенький слайм. Так что данный строительный клей, второго я клей получился более такой, Лизун воздушный, но также к нему очень сильно при, прилипают руки, поэтому как-то целиком я его доставать не хочу. Но думаю, если он постоит 1-2 дня, возможно, он станет совершенно нелипкий. Он похож такой на флаффи слайм. Тоже неплохой слаймик, мне кажется, просто ему нужно постоять немножко прилипает к рукам. И третий лизунчик, к сожалению, совершенно не получился. Он так и остался жидкий, какими-то частичками и пористый. Так что этот данный клей я никому не могу посоветовать для создания лизунов. Если вам понравилось подобное видео, обязательно ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал. Давайте дружить и общаться. Всем огромное спасибо за просмотр и встретимся в следующем видео. Всем пока!